Сейчас я вам покажу, как сделать апельсиновый сок с мякотью и без мякоти. Из этой мякоти еще можно сделать фруктовый лед, очень вкусный. Апельсин нужно разрезать поперек, чтобы хорошо выжимался сок. У меня вот такой идет кухонный комбайн, в нем много всяких разных насадок. Один из, одна из насадок это вот такое специально для отжимать, но он идет с мякотью. Нарезаем апельсины. Еще хотела сказать: вот здесь у меня 10 апельсин. Сколько получится литров? меня из 9 апельсин, то есть один остался, получился литр. Ровно литр. Просто уже тут больше невозможно. Сейчас я процежу и сделаю из сока с мякотью апельсинового сок без мякоти. Без мякоти это обычно какие-то чистки нужны, которые, чтобы... Мякоть не поступала и пищеварение не работало. Для этого нужно а, процеживать. Берем простое ситечко, емкость и просто переливаем. Ну вот, получается вот такая мякоть. Ее я сейчас сделаю. У меня есть емкость вот такая для мороженого. Вот заполняем и и ставим в холодильник многие спрашивают как питаться на работе когда идут какие-то чистки то есть я приобрела вот такую вот а, бутылочку она плотно закрывается и можно с собой спокойно брать на, на работу там куда-то в дорогу и не волноваться что у вас не будет под рукой свежевыжатого сока Туда просто берем емкость. Вот я переливаю, видите, и он не выливается. То есть с собой можно взять с собой литр или два. В принципе, на весь день вам хватит. Сейчас я вам еще покажу, как кто в лед застыл в холодильнике. Ну вот я его достала из холодильника. Выглядит вот так. Очень вкусно, аппетитно и настоящий. То есть там нет ни воды, ничего, там свежий, выжитый сок, мякоть именно. Приятного аппетита и подписывайтесь на канал.